Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io Быстрый обмен в автоматическом режиме с поддержкой 24 на 7 В сегодняшнем видео я расскажу вам как вывести свои биткоины с P2P платформы без злата Итак, заходим на сайт без злата, выбираем кошельки, мой кошелек, нажимаем кнопку вывод Мы видим, что у нас есть определенная сумма для вывода Спускаемся ниже и находим строку адрес, куда вставляем наш адрес и сумму перевода Доступна для вывода вот эта сумма биткоинов. Вставляем сумма и нажимаем кнопку «Вывести биткоин». После чего всплывает окно «Вывод». Нажимаем кнопку «Ок». Нам предлагается ввести двухфакторную аутентификацию. Далее нам нужно подтвердить операцию. Нужно зайти на почту, на которую зарегистрирован сервис. И нажимаем кнопку «Подтвердить», после чего операция завершается. Вот таким образом можно вывести